Четвертая серия сталкера Шэдлоу в Чернобыле. Теперь не так сильная типа... китая бубня вообще. Шипа. Лобики. Так. Минус сколько-то там. Стреляю, сзади, вперед, слева. Где-то. Ага. Ага. Ага. Ага. Ладно, на Ага. пойду. Ага. Ага. Ага. вернее, пошло не подлезает. Но очень широкое. Где-то где Повезло. Так, поймем Я не могу подниматься Мне ну, сложно по Попасть Хотя Лупость сказала Так, на третьем этаже Сейчас тут сидит Тут товарищ командир сообщил тебе бармену Он должен договориться с долговцами чтобы тебя пропустили Так что ноги в руки и к нему Теперь мне опять бежать через а, Свалку И до бара Видео склеилось часами ждать, пока он скалеется. Прошу вас. Да, я думаю, перед болезнью может Здесь Надеюсь, как вы Ага, ага, вот. Вот-вот-вот, можно вылететь. О! О! Ой-ой! Здесь надо завететь. о о убил. Тренья. Что с тобой не так, идиот? Блять. Туда пежать, наверное. Заманал. Одиночный. Точно оружие. Я а прям снайпер. Оружие. Если я тут пробегу... А, да. Пробегу. Победал. Блин, что с игрой не так? что-то я по-моему сломал. Блять. Блять. где-то. Гонь, хорошо, дай ⁇ Я! мо ⁇ тебя, ж там не было? Все, все, капец какой-то. Сейчас опять оттуда стрелять нужно. Да мо ⁇ я, я, я, я, я, я, я, моему я, попал. Защита. Повалите, чтобы храниться. Обороните. Ой. <свес> ну ⁇ -мо ⁇ главное, чтобы храниться. Где-то. Какой был? Какой был? Какой был? Какой был? Какой был? Great. Come on. Yeah. There's one. And one. Where is it? Come on. <sighs> this is my perfect English. I Амо, Дэш, Рейт, Гринни. Are you? Ага. Ага. на английском скажу. Всех Арт. тут сколько артефактов. Собирать, пока есть возможность, что это. Вывер. Пойдет. Еще бармен Заложу их. Так. Блин, опять вояка сейчас, блин, я не могу сколько тут артефактов 10 минут 5 бюллертов Каменных цветков 2 хорош, разбогатее вот тай Оо, я по-моему я вс не вижу. Ты, блин, устал уже. Да, если б я столько на я тоже устал. Ой, блин, опа, ага, ага, подпиши, блин, а я думал, это тут до Я где сейчас тяфкнуло, так, ай, только не засоси, так, блин, Больно будет. Ух ты, а это что? Сейчас посмотрим. <кхе> и все. Ладно, артефакт тоже хорошо. Что это у нас? О, ладно, пойдет. Крывка а мне золотая рыбка. Ну, а пусть будет, что бы нет. Все. ну. я, наверное, сюда вернусь, и денег не буду. Давай, проскажу. Аптечку. Ху. Так, блин. Капец стоит как-то. Бери чисто. Ну, опять переверну. С набитым брюхом. Отошел от вазика. <связь> Та ё -маё. Трое. Ты где-то? Выкинулся. <связь> <связь> Потерпевшие все. Моё хеперной возьми и это возьму mm. это с перевесом бегать было mm. Ладно. Mm. Mm. теперь через Бандосы, по-моему, я сейчас военных видел. Опять отстреливаю. Опять отстреливаю. Отстреляюсь. Дальше. Как отстреливать? Стелкера пришить мне. Давай, давай. Катас, пацаны, оттас, да ты издеваешься? Ты ну во снах? Кудуф. У меня патронов больше, мощнее. От а, суки, где? где-то ну, давай давай ой блин помираю еще раз повтори. не понял ну, ладно Говорится, стало долго на свалке. Из темной долины, по направлению к Бару, идет волосы Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. Ща подождите, подбегу. Это у меня перстрыщ. Так... Да оружие, достали, Убрать с вами? оружие Давай, ну, ага. Оружие. Ага. Парри, оружие спрячь. Ага. Парри, оружие спрячь. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. оружие Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. оружие Убрать оружие. Сталкер, убери оружие. Опусти ствол. О, еще. Давай, еще повтори. Еще повтори, давай. Давай-ка, прячь ствол. Тихо, меня сейчас порвет. Давай. Ствол прибери. Может, ты спрячешь. Что говоришь? Я не слышу, повтори. Без оружия в руках, понятно? Ты я ч-то -то не понимаю, еще раз повторите. Оружие прибери, дружище! А? А ты что скажешь? Зона. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже по ней где хочешь, могу. Эх, если бы уроды всякие не мешались. Может мы зону уже и вычистили бы это самого донышка. Че, нахуй попуч. Тогда тут. Костер. Тогда -да, тут вообще никого не будет. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Ты что скажешь? А я могу. сейчас. А я знаю про колюшку. Да ёб твою не то. Давай, Болтэро. Сталкер, вали отсюда. Мы Ща. кого попало не пропускаем. Да ёб твою мать. Оп. Да ёб театр Оп. А если так? Оп. Да ёшким кот а вот так, оп, сука, как, как... какая вообще открывается? Сталкер, вали ага. отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Оп, да ё-моё, О, блин, открой. Ну, хорош, видали, болтом могу двери открывать. Что защитить человека? Новый вид, мне лежать нечем. Давай. Сталкер, Еще вали раз. отсюда. Мы кого попало ну не пропускаем. Ну, ё-моё. Хорош, видали? Почти открыл. Ладно. Запыхаешься. Под... Стой, сталкер. Дальше тебе нельзя. Почему? Дальше находится наша территория, база группировки «Долг». И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству... вали мы отсюда! Они... Мы кого попало не пропускаем! Да твою мать! Ой. То мы тебя не пропустим. Мне надо пройти, у меня дело к бармену. Да, бармен сообщил нам о тебе. Так вы дадите мне хоть раз дочитать. Ладно, тут цены малее были. ту ту